Всем привет! Вы на канале Science TV. И посмотрев это видео от начала до конца, вы узнаете, какое животное больше всего похоже на человека. И в чем именно. И парочку интересных фактов о человеке и уже наверняка сами догадались о ком. Ну а перед просмотром я хочу выразить огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Для меня это очень важно. И после просмотра данного видео, пожалуйста, оцените его лайком или же дизлайком. И напишите свое мнение в комментариях. Для меня и для моего контента это очень важно. Ну и приятного вам просмотра. Самое похожее на человека животное ⁇ это человекообразная обезьяна. У нее не только аналогичное человеческое строение скелета, но и отставленный в сторону большой палец, которым она может прикасаться к кончикам остальных пальцев, что позволяет обезьяне хватать руками различные предметы и лазать по деревьям. Человеку большой палец руки дает возможность пользоваться орудиями труда. Некоторые считают, что обезьяны являются предками людей, но это не так. Теория эволюции гласит, что обезьяна и человек много лет назад произошли от одного общего предка, но развивались по различным ветвям. Всего на данный момент существует четыре вида антропоидов или человекообразных обезьян. Самая большая и сильная – это горилла, следующим по размеру идет орангутанг, затем шимпанзе. И, наконец, самый маленький из всех ⁇ это Гибон. Их скелет почти такой же, как у человека. У них столько же зубов, причем идентичных построению с человеческими. Мозг этих животных с глубокими извилинами по форме и строению напоминает человеческий, хотя немного меньше. Их кровь и способности в принципе такие же, только вот нет речи. По сути, Гибон ⁇ это наименее изученный представитель человекообразных обезьян. Но именно он имеет наибольшее сходство с человеком. Гибон может стоять прямо и ходить как человек, а не ковыляться, опираясь на передние конечности. Но с другой стороны, гибон мало ходит по земле и большую часть жизни проводит на деревьях, перебираясь ветки на ветку при помощи длинных рук и опускаясь лишь затем, чтобы подобрать лежащие на земле листья или фрукты. И во время еды, гибон сидит прямо, как человек, а рацион его может включать и пауков, и птиц, и яйца. У гибона очень крепкая семья. Родители и дети не разлучаются ни днем, ни ночью. А поскольку молодой гибон живет с родителями примерно до 6 лет, то семейство гибонов может насчитывать от 8 до 9 членов семьи. В диких джунглях гибон может дожить до очень преклонного возраста. До 30 лет. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным и полезным, то поделитесь им со своими знакомыми и поставьте ему лайк.